Давай мы сегодня с тобой поговорим именно о биржах, какие они бывают, в чем вообще сложности. Ну, в общем, вот такую тему я предлагаю с тобой сегодня затронуть. Отличная тема, очень важная. Хорошо. А, ты, биржа. знаешь, что это вообще такое и с чем это едет? По биржам. В общем, это площадка, где криптовалюты хранят и где ей как раз и торгуют, Да к другой криптовалюте или к фиатным деньгам, будь то евро, доллар, юань там и так далее. Вот Биржи бывают разные, но а, вначале хочу сказать, что если человек хочет заходить в каких-то больших сумм в криптовалюту и не хочет торговать, то биржа – это не для него лучшие кошельки, а какие-то официальные кошельки, либо холодные кошельки, которые можно заказать на официальных сайтах. А, они в виде флешек. Uh, и доступ дистанционно к вашим деньгам никто не получит, то есть никто не сможет там взломать, там через вирус какой-то зайти. Uh, просто человек... Uh хранит эти деньги на блокчейне, но с помощью вот этой вот флешечки холодного кошелька получает к ним доступ и может хранить там у себя в сейфе. А биржа это больше для активной торговли или для покупки каких-то неизвестных монет, ну, известных, но с небольшой капитализацией, потому что на сегодняшний день криптовалют очень-очень много, и не все есть на каких-то официальных кошельках, точнее, не у всех есть официальные кошельки, и не все есть на холодных кошельках, поэтому какие-то интересные новые монеты можно купить только на биржах. Вот. И поэтому люди, которые приходят в сферу криптовалюту, они должны вообще знать, что такое биржа, и должны уметь пользоваться биржами. Они есть централизованные и децентрализованные. И если есть какие-то сложности с регистрацией там на бирже, с верификацией, то мой совет – заходить на YouTube, прям вбивать запрос – как зарегистрироваться на такой-то бирже, и там все понятно будет объяснено. Вот. Mm -hmm. Смотри, Аня, знаешь, многих еще что пугает? Вот смотри, допустим, я захожу на биржу, там mm -hmm. надо что-то купить, продать или вот какие-то действия совершить. Вот э, давай попробуем сейчас объяснить нашим зрителям, что в этом, в принципе, нет ничего сложного. То есть многих пугает, что там много цифр или еще что-то. Mm -hmm. По-хорошему, там 3-4 кнопки, и ты делаешь вот такую же операцию, как, например, Сбербанк онлайн или там любой другой банк онлайн. То есть принцип похожий, просто цифра много. Чтобы вот... Правильно же? Это? Да, да, да, да. Обычно на бирже заводят криптовалюту биткоин. А покупают биткоин, отправляют его на биржу, да, через кнопочку там, «Пополнить» или «Депозит». А, и если хотят купить какие-то другие монеты, то в основном другие монеты покупаются как раз за биткоин. И просто переходят в раздел там, «Торги», выбирают любую монету и за биткоин ее покупают. В принципе, ничего сложного и вывести. Также там есть отдельный раздел у «Бирж», там «Снятие», «Вывод» ничего сложного нет биржи сами по себе отличаются интерфейсом отличаются торговой комиссией ну еще много разных факторов Мы можем сейчас даже ну вообще какие есть факторы отбора бирж да можно сейчас вот с этого начать во-первых нужно смотреть на ликвидность если на бирже ну то есть это объемы торгов Вообще, если много ли денег на бирже, много ли торгуют, да, потому что если человек хочет за большой суммой, допустим, зайти, купить какую-то монету и заходит на какую-то биржу, где небольшие объемы торгов, да, он может купить, а потом у него будет сложность с продажей. Поэтому... Простите, пожалуйста, а где То есть как, как объемы торгов или бедности? Но вообще везде можно посмотреть, можно даже прогуглить, я не знаю. Вот, можно на биржу зайти и. Там будет видно вообще все заявки, стаканы на покупку, на продажу. То есть это несложно. А так биржи выбирают. все какие-то популярные, о которых говорят, новички там услышали, заходят на эту биржу, ищут инструкции по пользованию и пользуются. Вот. Помимо ликвидности, конечно, нужно обращать внимание на репутацию, нужно читать отзывы перед тем, как выбирать биржу, да, что про нее вообще говорят люди, которые уже ей пользовались. Вот, потому что если отзывы плохие, это значит, люди уже, ну, там, у них были какие-то проблемы. А если были какие-то проблемы, это какой-то звоночек, наверное. Вот. А также очень важный момент это служба поддержки. А оперативно ли она работает? Да, можно даже, чтобы проверить, зарегистрироваться на бирже и что-то написать, что-то спросить. Обычно хорошие биржи, они внимательно а, относится к своим пользователям. Вот. А, помимо этого смотрят, конечно, на интерфейс, чтобы он был удобный, смотрят на комиссии, потому что если человек активно торгует, то ему, конечно, выгодно, чем ниже комиссии, тем выгоднее ему торговать. Поэтому многие новые биржи, они завлекают новых пользователей именно комиссией, либо же реферальной программой. Также сейчас в этом году появился такой новый тренд биржи с реферальной программой. Это известная всем биржа Binance, которая сейчас сходит в тройку вообще лидирующих бирж, вот, и биржа куко, У них, кстати, есть свои монеты. Две биржи с реферальной программой, такие на сегодняшний день самые известные. Вот, например, вот у биржи Binance есть свой токен Binance Coin, да, своя валюта, и эта биржа скажем так, повышает популярность, ликвидность, там спрос на свою монету тем, что они говорят, что если у вас будет наша монета Binance Coin, да, то на бирже Binance у вас комиссия будет не 0.1, а 0.05, то есть два раза ниже. И люди покупают эту монету. Плюс у них очень интересно еще есть... Эконометрика у токена, да, они говорят, что каждый квартал они будут тратить 20% своей прибыли на выкуп токенов и будут сжигать эти токены, пока они уничтожат половину монет. То есть потенциал у монеты вырастет как минимум в два раза, но плюс ее еще покупают, да, чтобы там комиссии, допустим, выгодные были. Вот, и сейчас мы как раз говорим про централизованные биржи, кстати. А вот а, давай, прежде чем мы перейдем к децентрализованному, скажи мне, пожалуйста, вот еще а, такой вопрос, я уверен, у многих он тоже есть, процент вообще на биржах. Вот, а, а... Вообще средний процент 0,2-0,25, но сейчас, говорю, биржи начали снижать процент, и есть, ну, несколько бирж, где процент 0,1, и это считается ниже рынка, вот. Если 0,05, это уже считается прям очень хороший процент, а средний где-то 0,2. Вот, например, на Краке не вроде 0,2 или 0,25, на Полониксе примерно так же. Ну, еще, наверное, знаешь, что нужно посоветовать? От многих слышал, да и угу. такой момент. Есть такая пословица – не храним все яйца в одной корзине. Да, конечно, обязательно. Хранит на одной бирже, а вот на нескольких, правильно? Да, у меня у самой деньги лежат это, на 4-5 как минимум биржах, плюс еще есть кошельки и холодный кошелек. Поэтому э, надо выделить часть суммы, э, которую лучше просто хранить. Да, если хочется активно поторговать, все же, все же часть каких-то денег лучше заморозить, просто хранить на кошельке, вот, а часть денег на бирже. Вот. Также биржа выбирают по торговым парам, то есть не везде, не на каждой бирже есть какая-то, например, валюта, и э, некоторые покупают одну, одни монеты на одной бирже, другие на другой, и поэтому даже пользуются разными биржами, но в любом случае как минимум две нужно, э, как минимум на двух нужно зарегистрироваться. Ну опять же, еще ведь на каждом бирже одна и та же монета может по-разному стоить, правильно? Да, да. То есть тут можно еще и скажем так, на этой монете у нас она стоит там, ну допустим, на этом на этой бирже монет стоит там пять долларов, mm -hmm. а на другой бирже семь, и соответственно, даже тут можно заработать, даже на этих. Я так зарабатывать не пробовала, но, я думаю, возможно. Есть еще такой лайфхак, может, я скажу, да? Mm -hmm. Монета листит и делистит монеты. Листит – это значит, добавляет какие-то новые, а делистит – это значит, ну, если монеты, там, не ведутся какие-то работы, нет обновлений, или команда молчит, там, да, просто утратила свою актуальность, то биржа вправе централизованная, да, удалить, то есть делистить эту монету. Вот. И когда ну, нужно подписаться на аккаунты официальные аккаунты бирж в Твиттере, и они заранее предупреждают, что, допустим, там, сегодня через 5 часов мы добавим такую-то монету на биржу. Вот. И обычно, когда монету добавляют на эту биржу, ее начинают все покупать. Если биржа какая-то крупная, да, Полоникс, например, тот же Битрикс, вот, и обычно монеты начинают очень сильно расти. Вот у меня прям, я видела как-то новость, Полоникс добавляет монету Civic, и через, через там 9 часов, да, проходит 9 часов, я смотрю, Civic на Полониксе дала 30%. За несколько часов. 30% это очень круто. И это такой инсайт, мне кажется, даже нужно следить за официальными сообщениями бирж, а не только за новостями в телеграм-каналах. Ну да, потому что там вот. правила по накатам. Но смотри, Аня, да. у меня еще тогда такой вопрос. Ведь ну, мы сейчас так все про биржи рассказали, все классно, люди сейчас ринутся, но тут, мне кажется, нужно немножечко такую, такую прививку сделать. Все-таки mm -hmm. нужно понимать, что биржи – это все равно mm -hmm. высокопискованные, скажем так, действия, потому что биржи yeah, принадлежат кому-то. То yeah, вот, частный... а да, криптовалюта вообще создавалась с целью централизации, да, когда создавали там, биткоин. А... Цель какая была, чтобы деньги никому не принадлежали, только человеку, который ими владеет, да, и чтобы это было анонимно, чтобы никто не знал, никто не мог у него забрать, повлиять, выпустить, там, не знаю, и так далее. То есть принцип децентрализации – это основа вообще криптовалют. А здесь, получается, биржи централизованы, у них есть централизованный орган, то есть вы отдаете деньги кому-то, вы ими не распоряжаетесь, биржа может в любой момент закрыться, может уйти какие-то технические работы, и просто пропасть поэтому также аккуратнее да, а биржу мо могут вот, вот как с телеграммом сейчас произошло да, для граждан россии, Запрещено теперь пользоваться телеграммом. Все, мы незаконно пользуемся Telegram. Вот с биржи то же самое. По каким-то политическим ситуациям могут закрыть доступ для каких-то граждан. Вот как, например, вроде Bitrex там для жителей Крыма закрыли, да, регистрация. Вот. Помимо этого, могут сами госорганы изъять сервера у биржи, если там они подумают, что черный рынок, там, отмывание средств и так далее. Это вот как раз случай с btc -E. Поэтому... Очень много факторов, которые могут повлиять на безопасность. Помимо этого, могут взломать биржу, да, могут какие-то атаки быть. И нужно, если уж и пользоваться централизованной биржей, у нее все-таки есть какие-то плюсы. Это там быстро исполняются ордера, низкие комиссии, да, служба поддержки работает. Там, если пароль человек забыл, он сможет восстановить через службу поддержки. То есть все так для людей, удобный интерфейс. Вот, и поэтому, если человек хочет все-таки пользоваться централизованной биржей, он должен э, постоянно, наверное, следить за новостями этой биржи, во-первых, да, а вдруг там из команды кто-то важный ушел, это тоже звоночек, а во-вторых, защиту ставить, там, двухфакторную аутентификацию, э, там, не знаю, еще подтверждение, какие-нибудь пин-коды и так далее, то есть защитить себя максимально. Вот. Ну, и вот тут мы как раз мягко переходим к деценту. Децентрализованном бирже. Да. Это то, что за зверь? Потому что, я так понимаю, они только только начинают появляться. Да, они только начинают появляться. И я думаю, в ближайшее время они будут намного популярнее, чем сейчас. Не скажу, чем, чем централизованные, но популярнее, чем сейчас на данный момент. Вот. Децентрализованная биржа ⁇ это биржа на блокчейне. Вот, например, пользов... например, вот есть майнинг, да, и вот майнеры они по сути и обеспечивают работу криптовалюты, да, а здесь получается пользователи обеспечивают работу биржи, то есть если есть пользователи, значит все работает. Например, человек, который хочет продать, он отправляет вот заявку, видит, он, он хочет, например, купить, то есть нету никакого посредника, просто это все находится в блокчейне, все заявки. В блокчейн. Вот. здесь нет, понятное дело, никакой э, регистрации. Но нужно там, например, создать эфириум кошелек, да, но при создании эфириума кошелька не нужно вводить там фамилию, имя, отчество, адрес проживания, номер телефона и так далее. Вот. И уже просто ввести там ключ от кошелька, и биржа сама работает. Да. Вот, допустим, известная биржа EtherDelta, она работает на эфире, поэтому там торгуются все токены, которые есть на эфире. И вот на сегодняшний день EtherDelta, я бы сказала, это самое востребованное приложение вообще на всей платформе Эфириума, потому что там проходит около 40 тысяч транзакций в день, а это значит где-то около 14% от всех объемов вообще на платформе эфириума. То есть на сегодняшний день 9 биржа на эфире, она самое самое востребованное приложение на эфире, которое... Либо, прощай, пожалуйста, можешь помедленнее сказать, как биржа называется? Etherden. Это децентрализованная биржа на эфире. Вот. А плюс, да, плюс то, что нет регистрации. Это, можно сказать, анонимно. Если не учесть каких-то моментов вычисления по API, то это анонимно. То есть мы не, не отправляем никому свою фамилию и отчество, поэтому здесь нет верификации. Вот, допустим, централизованные биржи, у них а, в основном есть такие условия что если вы хотите торговать на небольшую сумму, то вы, пожалуйста, торгуйте. А если вы хотите за, загружать, за, не заводить на биржу какие-то большие объемы, большую сумму, то вы должны подтвердить свою личность. Давайте нам, значит, заполняйте все поля, отправляйте скан паспорта, отправляйте скан вашей там, прописки или проживания и так далее. Да? Uh -huh. то, и у вас там будет, получается, возможность торговать, например, большими деньгами, и будет возможность на вывод там ставить сумму больше. Да? А у неверифицированных пользователей, которые не подтвердили свою личность, возможности такие ограничены. Например, они вывести могут только какую-то небольшую сумму в сутки. У децентрализованных бирж нет никаких ограничений. Нет никаких географических ограничений, нет ограничений на ввод, нет ограничений на вывод. Там деньги у человеку принадлежат, и он сам, сам им распоряжается. И а, на, если говорить про централизованную биржу, вот появляется какая-то монета. А, чтобы этой, эту монету добавить на биржу, нужно связи, нужно много денег и усилий приложить, чтобы на какую-то популярную биржу добавили монету. Вот. А на децентрализованную биржу монету можно добавить в два клика. Поэтому а биржи эти многие кто, например, покупает токены на ICO, они быстрее всех могут продать или купить на бирже, на одессе. ну тут, получается, мы сталкиваемся с еще одним таким нюансом. С одной стороны, я понимаю, что э, децентрали... Точнее, централизованная, то есть когда она кому-то подлежит, uh -huh. когда ты, например, любое ICO или токен туда заводишь, они uh -huh. все равно смотрят на него. Ну, то есть хоть yeah. какую-то модерацию проходишь. А если ты можешь любой шиткоин, так называемый, завести на биржу, то получается хайп еще будет больше. Как вот здесь вот ты рассматриваешь, как вот этот нюанс будет? Ну, вот. нужно отвечать просто монеты. Я согласна, что централизованная биржа, если эта биржа хорошая, то они многие фильтруют монеты. Во-первых, чтобы залистить, да, добавить, например, у меня есть код токен, чтобы мне его добавить на битрекс, мне нужно очень много денег. Серьезно, там, я не знаю, там 5 или 10 битконов только, чтобы они рассмотрели мою монету. А обычно они еще отправляют обратно на какие-то корректировки, да, видят какие-то недостатки. И потом, чтобы они еще раз рассмотрели, мне еще раз нужно заплатить. Вот, и они не добавят какую-то плохую монету, и они удаляют монеты, которые, ну, вот уже какие-то, да, неактуальные. Поэтому здесь идет фильтр монет, и здесь, конечно, проще. А на децентрализованных просто не нужно покупать какие-то щиткоины, вот и все. Ну, с рекламой получается, рекламу дают, все бегут, просто в какой момент, ну, допустим, вышла какая-то монета, она mm -hmm. по-хорошему, как только появляется на бирже, сразу начинает процент терять. Но ну, ведь на биржу выводишь, чтобы слить, правильно? Да. В некоторых монетах, вот как ты рассказывала, да, когда на биржу попадает, то есть на централизованную, тут получается наоборот, это плюс, ее начинают закупать, потому что, ну, опять же, как мы говорим, хорошие монеты добавляют. Uh -huh. есть, у централизованных тоже есть свои минусы? Ну, конечно, везде есть свои плюсы и минусы, uh -huh. но если монету добавили на централизованную, она, значит, скорее всего, есть уже на децентрализованную. Ну, смотря что это за монета, конечно, смотря на на, на чем она вообще создана. Вот. Так, а что еще? А по поводу... No, no. Да, на да. децентрализованных, кстати, есть такой минус, что, во-первых, там выше комиссии. Почему? Потому что еще за транзакции в блокчейне приходится платить. Во-вторых, там минус, что э, инструментов для трейдинга недостаточно. То есть какие-то стоп-лоссы, маржинальная торговля, этого нет. Децентрализованная биржа не может это осуществить, э, а у централизованных есть. Поэтому все такие трейдеры, которые прям вот торгуют активно, они в основном на централизованных. Им удобнее по интерфейсу и по объемам торгов, потому что на сегодняшний день больше пользователей все-таки в централизованных биржах. Это привычно, это удобно, это и так более известно. Вот. Но я думаю, с ликвидностью вопрос в ближайшее время на децентрализованных биржах решится все-таки. Опять же, они просто начали первые, люди уже привыкли. Ну То да, есть... да. но да. надо все-таки предупредить, что тот же MT-GOX, да, который соскамился, закрылся, и до сих пор там неизвестна причина, люди потеряли большие деньги, да, и таких примеров очень много, когда биржи просто пропадали, скамялись, закрывались, а люди остаются без денег. Угу. А, Аню, но ну, у нас тут уже есть вопросы. Смотри. Угу. Значит, первый. Можете назвать децентрализованные биржи? Хотя бы несколько. Децентрализованные, да, конечно. Значит, у Waves есть биржа децентрализованная Dex. Я ей пользовалась, она очень удобная. Есть, значит, EtherDelta. Есть протоколы разные, да, вот это уже, конечно, не биржа, но монеты, которые стоит перекупить, например, Zero x это протокол, и на базе его можно создавать свои биржи. Вот, есть биржа IDEX, есть биржа еще DEX. Очень много бирж, но такие вот из известных, это, наверное, от Waves DEX, это Дельта. Сейчас не вспомню, еще много их, на самом да деле. деле. хватит. В принципе, даже на этих, если разбираться, потому что когда человек выникнет, он уже будет сам uh -huh. А вот тут прям два человека один, и тот же задали. С какой минимальной суммы можно зайти на биржу и попробовать покупать и продавать монеты? А это зависит от самой биржи, с какой минимальной суммой. Ну, и зависит вообще от вас, если вы там хотите зайти с одной тысячи рублей, просто смысл. Заходить, да, вот, поэтому э, зайти на биржу в сумму не нужно большую, но ну, просто совсем маленькую смысл вообще заходить. Вот. Ну, по-хорошему, если так ответить на этот вопрос, можно из тысячи зайти, правильно? Возможно, да. То есть, есть, например, некоторые биржи, вот... На децентрализованную в... можно зайти меньше, наверное, с суммой. Ну, да. Потому что есть биржи, например, которые торгуют только маленькими, скажем так, ну, объемами. Да, есть, конечно, много есть бирж, где маленькие объемы, и можно зайти с тысячи и даже меньше. А есть некоторые биржи, которые от 10 тысяч долларов только, например, меньше. От 10 тысяч долларов? Я не помню, как она называется, забыл, Ну да, прям вот там меньше даже, даже не пускают. Но там прям хорошие обороты они делают. Uh -huh. а вы сказали, что большое влияние оказывает твиты бирж при создании новых монет. То есть рекомендуется покупать такие монеты, как только они появились на бирже. Ну, здесь не то, что... А, ну, возможно, да. То есть рекомендуется просто следить за твиттерами бирж. И если, например, монета только после ICO завершилась, да, и она добавляется на какую-то биржу, это одно. А может быть такое, что есть монета, которая торгуется на, там, на двух известных биржах и проходит там год или два, и еще одна известная биржа решила ее добавить. То есть нужно просто следить за твиттерами, бирж и все, да. То есть добавление на какую-то крупную биржу монеты, оно влияет в основном на цену монеты. Если эта монета то тоже какая-то не шиткоин, да, люди начинают ее покупать на этой бирже, то рост обеспечен. Ну хорошо, вопросы, значит, основные такие по бирже мы ответили.